Блока, но я, надеюсь, это я сегодня а -э смотрю одного 2. популярного 2. ютубера, да? Да, у наверное, которого по ну, 50 просмотр, подписчиков было, на канале. Э, на я, короче, смотрю популярного ютубера, простите, я случайно ошибся, короче. Я, оказывается, школьник, вот этот говорит, что он купил Майнкрафт, и его можно установить бесплатно, короче. Ялся на такой как он говорил, он кого-то назывался как Teacher. Teacher его называли. Но почему-то он плаун. -то Короче, надо скачать. Все эти версии не работают, кроме вот одной вот этой версии. И давайте сейчас поиграем в нее. Нифига себе, как быстро работает. Кстати, я спалил свою программу, с которой я выписывал Вообще, все с экрана. Вот смотрите, это наши подписчики. кстати, стоп. Реально все из видео, то есть реально настолько все популярно, что... Так, ребят, говорят, что есть на этой сервере пос... это послание. Нифига себе, ребята, вы посмотрите, это же настоящее, послание. Кстати, просто за то, что у меня такой звук, потому что я, ой, как настроил этот звук и постарался, чтобы у вас было все отлично и классно. Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр. Все, пока. всех, до свидания. Ой, простите, я спалил.